Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре очередной популярный набор инструмента, универсальный, так как имеет практически универсальную комплектацию. Набор профессиональный от компании GTC на 156 предметов. Поставляется набор бумажной упаковки. Указана здесь комплектация набора, код согласно каталога H156C и производство Тайвань. Компания GTC изготавливает профессиональный инструмент. Очень крепкий и имеет положительные отзывы. По комплектации набора. В нижней крышке располагаются две трещотки с квадратом 1.2 и под квадратом 1.4. Трещотки на 36 зубьев силовые. Имеет такой флажковый переключатель реверса право-влево. Трещотки разборные. То есть, если вдруг полетит внутренняя часть трещотки, ее можно заменить и докупить саму внутренность поменять. Весь инструмент имеет номер согласно каталога надпись GTC и рукоятка комбинированная, резина-пластик. Также быстрый сброс головки. Также трещотка подклада 1.4, 36 зубьев и комбинированная рукоятка. Далее, шарнирный вороток, длина воротка 36 см. Имеет ручку с насечками, то есть удобно лежит в руке. И также номер и надпись GTC. Очень удобная вещь для того, чтобы срывать Далее Г-образный вороток, 26 см. Головки можно подсоединять как с этой части воротка, так и с обратной. Набор ключей шестигранных, г образных Довольно он большой. Так, удлинители под квадрат 1,4. Три удлинителя 150, 150 и 50 мм. Удлинитель под 150 мм используется как Т-образный вороток. Вот такой переходник одевается. И получается Т-образный ворот. Этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3,8 на 1,4. Это у кого есть еще дополнительно трещотки или воротки. Также есть удлинитель гибкий. Также под квадрат 1,4 для труднодоступных мест. Удлинители под квадрат 1,2. 250 мм и 125 мм. Удлинитель под 250 мм. Также вот такой переходник есть. И получается Т-образный вороток. Можно использовать этот переходник для перехода также с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Молоток. Вес молотка 500 грамм. Длина молотка 32 сантиметра. Так. Два кардана. 1.2, 1.4, скреплены болтами, то есть винтами, правильнее сказать. То есть не проклепаны заклепками, а скреплены винтами. Так, есть переходник под биты, квадрат 1.2. Под квадрат 1.2, бит, конечно, здесь немного в наборе. 7 штук их. Подеваете биту нужную и можете использовать или с трещоткой, или обдевать вороток Т-образный, шарнирный. То есть тут выбор большой. Биты под квадрат 1,4 расположены в боксах пластиковых. Здесь их намного больше, чем. бит под квадрат 1,2 и шестигранные есть. и Есть торксы внутренние. Есть торксы с отверстием вот такие, шлицевые и крестообразные. Биты используются, есть отверточная рукоятка, она может использоваться и с головками под квадрат 1.4, можете одевать. И также с помощью переходника можете вставлять сюда биту. Выбираете нужного вам биту. И вставляете внутрь. Также эта ответочная рукоятка имеет квадрат. В рукоятке можно использовать трещотку подсоединять. Или удлинитель. То есть это уже в зависимости от задач. Так, есть... Головки Торкс наборе. Самая маленькая головка Е4 Торкс. И самая большая Е20. E... Здесь их 11 штук. головок Торкс. Длинные головки. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 22 мм. Длинных головок 13 штук. Весь инструмент, как я и говорил, имеет номер согласно каталога. Надпись GTC. И вот головка, здесь указан размер. Три свечные головки на 21 мм, 16 мм. Имеет резиновые вставки внутри. И также в наборе есть 12-гранная головка на 14 мм. Это особенности наборов GTC, в них присутствуют такие головки на 14 мм, 12-гранные, свечные. Так, головки 6-гранные в наборе обычные, 32 штуки. Самая маленькая головка на 4 мм. И самая большая, 32 мм. Вес головки на 32 миллиметра составляет 211 грамм. Головки полуглянцевые, полуматовые. Так, по нижней части. Все по инструменту, переходим к верхней. В верхней у нас довольно большой набор ключей комбинированных, 17 штук. Самый маленький ключ 6 миллиметров. И самый большой ключ на 24 мм комбинированный. Также все имеет надпись GTC, AutoTools и номер согласно каталогу. Причем повторяюсь постоянно про надписи, потому что спрашивают, есть ли надписи на том или ином инструменте из набора. Поэтому я уже сразу все показываю, чтобы потом не было вопросов клиентов при заказе. То есть имеет надписи GTC на каждой единице инструмента далее клещи с, жаз... с зажимом вот есть также в наборе длина клещей 225 миллиметров. так, пассатижи 185 миллиметров длина пассатижи, хоть они и 185 довольно длинные, но они какие-то очень компактно сделаны. Видите, то есть. Они не широкие, они узенькие и довольно удобные. Рукоятки здесь пластиковые идут. Так, кусачки. Кусачки 165 мм. Также очень компактные. Инструмент хорошо защелкивается в крышке, что исключает выпадание при закрывании. Так, набор ключей разрезных в основном используется для трубопроводов. Здесь 4 ключа. Размеры 8-10, 11-13 ключ, 12-14 разрезной и самое большое это 17. 19. Набор отверток. 7 отверток в наборе. Шлицевые. Здесь 3 отвертки. Они обозначены синим цветом. Вот самая маленькая идет. Рукоятка резиновая. И с, ну, со стороны верхней рукоятки имеется обозначение размера. Отвертка шлицевая, которая самая большая по размеру в наборе, она идет ударная. Отвертки крестовые. Здесь их 4 штуки, они обозначены красным цветом. Имеется ударная крестовая. И отвертка самая большая, она силовая обозначена. Видите, здесь шестигранник. Специальный. Также имеют маркировку на ручке. Обозначение. Набор кернер изубил В пластиковом держателе. Также в другой раз очень нужная вещь. Также имеют номер согласно каталога. И надпись GTC. По комплектации набор рассказал все. И покажу вам. Сам кейс для хранения, так как набор... набор большой, кейс для хранения. Кейс из пластика, пластик жесткий и габариты самого кейса. Ширина 56 см, длина 41 см, высота кейса составляет 11 сантиметров. Запирание кейса на 4 защелки. Защелки металлические. Вес набора составляет 15 килограмм. То есть набор нелегкий. Ну и соответственно комплектация у него довольно богатая. Надпись на кейсе GTC Auto Tools Made Taiwan. На крышке кейса скреплены металлическими вставками. То есть состоит кейс из двух частей. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал, ставьте комментарии. До свидания.